Итак, ребятушки, всем привет, с вами снова Нео. И сегодня мы будем играть в Tower Defense на севере Кубкрафт. Это очень, не знаю, старинный режим, такой довольно олдовый. Мне вообще очень нравится играть в игры такого типа защиты башни. И мне очень нравится то, что такой режим есть в Майнкрафте. Посмотрим, распробуем его Я тут немножко поиграл Так сказать, купил Улучшение на Спавнивающую башню Сорчери Я не помню, как она переводится К сожалению Башня призывника, что-то типа такого Здесь несколько карт Мы попались на Самые дефолтные, которые только попадаются Сейчас построят У нас мейдж. Нет, не построили, серьезно. ну ладно, давай я тогда построю. Мэйдж Тауэр, она поджигает наших врагов. Окей. Okay. Апгрейд пишет, поехали. Ну блин, я не успел апгрейдить, ладно. Uh, отсылаем врагов, отсылаем мобов туда, чтобы получить XP, за XP прокачать... Голду, uh, прокачать uh, самих мобов, в общем, самое главное как вы догадались в этой игре, это убить башню, ну как сказать, разрушить башню вражескую. И потихоньку-потихоньку это делаем. Я думаю то, что мы пойдем через стратегию Ведьма плюс Блейз. Одно и другое дорогие, очень дорогие на самом деле. Но сейчас объясню, что они делают надо построить вот артиллерии башни и прокачать ее а, заодно запульнем еще зомби а, вечери то есть ведьмы у нас а, хилят <coughs> а, а как их blaze они у нас идут поверху то есть don't put artillery то есть а, ну, не строить ар артиллерии артиллерии Ай мисклик. Uh, Пурты uh, меч, the the then line. Uh, потом удалите их приз. Uh, всей артиллерии. Вай, напишу, потому что я, я не понимаю, почему мы должны удалять артиллерию, если мы их только что их uh, запушили. Так, сколько стоит? 1440. Сейчас немножко подкопим и как раз запульнем их всех вместе. Там объясняют, почему uh, нам нужны арчер. need more money to Нужны много денег, чтобы купить арчеры М -м -м, Зачем? Я до сих пор не понял, зачем Ладно, мы кинули им э -э, стак зомби Потихоньку проходит, у них арчилеры э -э, И мейджи в основном Мейдж, мейдж, мейдж, мейдж и арчеры. Арчеры это все, стрелки Мейдж это у нас как раз поджигание Надо застроить еще сетку 5 на 5 Потихонечку надо прокачать Голд э, золотую шахту. И потихонечку потихоньку мы уже начинаем проседать по по урону. У нас начинают проходить пауки. А, раз, два. Давай. Раз. Отлично. А, I'm beast. Ой, не очень. Я, конечно, до сих пор еще знаю английский. На уровне... 8-9 класса, знаю, когда я пришел в 10. -й. Вполне логично, мне кажется. В принципе, этих две свинюшки, они умрут сами. Ой, май год. I just sent a magma cube for free. О, oh, прикольно. Прокачиваем, прокачиваем Gold Mine. Где мои костяные <laughs> друзья? Они до сих пор не убили, я думаю, почему так мало XP, они еще до сих пор их не убили. Ладно, давайте пошлем э, зомби, в основном, чтобы получить э, немного XP. И GG, серьезно? Что? Серьезно? GG? Да не. Why GG? Напиш Напишем. Потому что смотрите, у них а, один магма куб и все. Ну и все. Пр практически. Куз... А... Sorry, game, not end. Моя паурация. At... Ну, я понял то, что твои повороты, по Но это ничего не значит. Особенно если только один. Давайте здесь ICE. Сюда. Прокачаем его. Можно прокачать его. Спасибо. Еще прокачаем. Ну, пожалуйста. <laughs> отлично. А, я думаю, купить вечери, но сначала нам нужно, к сожалению, к спа. 250, 350. Еще раз покупаем. И еще раз скелетонов отправляем. Все, отлично. Ждем, как они убьют. Надо чем-то заполнять. Я думаю, где-то вот тут вот пятый. Пять на пять установим мы. Лищ. А, Лищ это самый. Мощный тавр э, в данной игре. Надо посмотреть, чтобы вот эти вот миньоны, которые нам засылаются, они умирали э, по, ходу, по ходу игры, чтобы мы не стояли, не добивали их. Здесь не очень хорошо расположил я, конечно, э, меч, э, огонь расположил, но в принципе не все так плохо, как кажется. Четверку кто-то прокачал. Ладно, окей, сойдет. Подтих, XP. Очень Во вообще не двигается, как будто бы... Надо под... Про... прокачать. Я думаю, чтобы они вообще их не убили как-то так. Ладно. Здесь очень выгодно стратегия покупать вот этот инферно и кидать в самом начале. Вот смотрите. А, у меня, у меня нет XP, к сожалению. Отлично. Прокачал я сорсеров. Давайте мы тогда уж их построим вот смотрите, до, до четвертого прокачал и должно быть 4 свинка э, курочка корова и овца ну где они? пошли вверх для этого у нас есть вот эти вот штуки арчери, э, мейдж думаю, надо еще какой-нибудь мейдж построить вот где-нибудь вот тут вот на всякий случай. Мы прокачаем до этого. На четвертый сейчас прокачают наши товарищи. Потихоньку проходят вот эти здесь. Но они особо, я так понимаю, ничего не сделают. Да, они убьют. Умрут, точнее. Давайте мы 381 прокачаем. Мы можем прокачать их? Да, давайте прокачаем. 144 коинов за один около 1700, Да, 1728. У нас пока нету денег. Давайте вот так вот сделаем. Сендинг с а, миньонов. И потихоньку давайте оттачить их. Они спокойно должны умирать в лаве. Вот. Вот эти вот штуки. Uh, send me coins, please. Uh, я забыл, как будет. How? Да, how как. Пишем, please comment. Comment for send. For send money. А мы запульнули? Мы ничего не запомнили. Тогда давайте запульнем Сэнд uh, вроде так и называется, да? Сейчас проверим Сэнд uh, uh, Try. Uh, coin. Uh, я не понимаю как Так, ну потихоньку они умирают Умирают, умирают, умирают Давайте построим еще один сорчери Прокачаем его за 200 и когда будут деньги надо что-то делать с uh, вот этими, потому что я не понимаю, что с ними делать. Вай. Uh, How? Uh, send money. Так, uh, имеем 181, прокачка 60. Ой, господи, как дорого стоит. А, Ink. Вот, Ink. Uh, Dragon Lord. Ink Dragon. Др... Я, к сожалению, не могу сейчас перевести, потому что мне лень. И у нас тут наступает очень много. Надо. Раз, два, три. Улучшаемся, так что у нас будет 4. Кстати, замедлились. Давайте посылаем еще. Пятьсот надо до тысячи дотянуть. Вот сюда. Вот метеор АОЕ. Давайте-ка его запульнем, посмотрим, что будет. Ничего не.. А, нет. Это нормально. Нет, нет, нет, нормально. Нифига у нас тут, конечно, арчеров. Стрелков много, то есть они не пройдут а, через мету Блейза. Вот, кстати, Блейза. Напишем, мы имеем... А, all... Нет. А, all line archers. То есть беспокоиться нам не о чем, по факту. А... Тут даже еще место есть, капец. Надо думать, что еще делать. Вот, Ай, гвесс. Guess... Guess... Ну, я, я, я согласен, типа. Я надеюсь, то, что я правильно провожу, а не от балды говорю какие-то бессмысленные вещи. Кстати, немножко зомби запольнём. Я думаю, в общем, давайте прокачаем. Не-не-не, не прокачаем. Сначала мы должны прокачать... Uh, upgrade Archers to 4, please. У меня тоже нет мани. Еще давайте зомбиков запульнем. Для быстрой экспы. Все, отлично, экспа есть. Прокачиваем золото. Золото теперь идет у нас сколько? 50 коинов в секунду. 25, ладно. Теперь, что мы делаем? Мы засылаем засылаем казачков. Теперь давайте-ка будем прокачивать для него все да, вот, третья. Сюда третья. А все, у, у меня деньги закончились. <с cub> Дальше что? Потихоньку, потихоньку наши миньоны. Будем называть их саппортами, ладно. Uh, убивают, и причем убивают так хорошо. То есть за одну за одну-две секунды они сносят полоску хорошо что у нас дальше меня просили убрать вот этот Арчери давайте уберем ладно на это мы построим еще один соршери. еще один призывник хпшки кидают сколько стоит D ты тысяч стоишь. Ладно. Прокачиваем. еще 144, 1728. Прокачка стоит 613. Вот как раз этого и выдадится столько много денег. Потихоньку, потихоньку проходит. Да, проходит. Может, надо посмотреть, что кидает наши... Кидает скелетонов, кидает... А, мои скелетоны, господи. Кидают. Как называется эти фигни, которые из камня вылетают. Не помню, в общем. Их кидают. И все, все, я больше не. Я больше ничего не вижу. Чтобы больше кидали. Ладно. Так, потихоньку, потихоньку, потихоньку помаленьку. Проходят они. Напиши громовой что-то как-то так с переводом у меня все плохо особенно на этот счет а, прокачиваем скелетонов сейчас закинем 276 стоит 2к на ну это фигню капец посмотрим сколько у нас посмотрим сколько у нас xp выдадет потихоньку прокачивается у нас что Некромант, вот это призывник, а это как тогда называется Sorcery, ну, саппорты, ладно, будем называть, а, саппорчущая, саппорчущая башня. Очень много здесь 5 на 5, и у нас а, очень мало, наоборот, их а, тауров 5 на 5, то есть, а, все очень так сумбурно. Вот а, хочу я хочу Окей, okay. он хочет э, получить сначала деньги, прокачать вот эту goldmine до максимального левела, вроде бы 5к стоит Я до сих пор, почему не почему я до сих пор не получил мои экспишки, неужели, неужели они проходят? Uh, not enough yet, нету сейчас, он говорит Ну ладно, я думаю, они Blades сейчас строят, хотя они стро... то, что они это строят, это бессмысленно Я думаю, они будут сейчас пулять каких-то невидимых но невидимки бесполезны, потому что у нас а, маги хорошие, прокачаны, так сказать. Uh, here we go. Поехали. Ой, приболел немножко. Окей, сейчас получим быстрые. Ну, как сказать, быстрые. Смотря на все это, я вижу то, что они не очень-то и быстрые. Upgrade Archer's please. Окей, капитан. Так вот прокачали что-то. I have all money. Все деньги говорит он имеет 758 за одну пачку. Вы же умерли, да? До сих пор живут. Можно, пожалуйста, как-нибудь побыстрее убивать, что ли? Это очень долго вы будете переходить тогда. Он попытается тоже опять. Играем мы 3 на 3, все честно. А, вот, в принципе, наши... Господи, вот наши глэзы, они убиваются ну, за пару тысяч. О, за, ой, за, за пару тысяч. А, сейчас будет 200. Мы прокачаем лич а, Tower. Точнее, че Black блэк Да, Блейзе бесполезно, потому что они сразу же умирают. Мы прокачиваем э, Лич Тауэр. Теперь у нас спокойно две полоски умирают. Э, Берем Power Up. Метеор Ауе есть у нас. Что у нас дальше? 1118. Они прошли полностью, да? Вот за, за две волны 1118 мы получили, да? Э, окей, давайте купим ВИЧ. О, имеется в виду купим э, ведьм то звучит немножко как-то неправильно 818 сколько стоит прокачка 2500 2500 давайте окей прокачаем их до второго уровня что окей все поехали они атакуют а мы хилим хилим хилим хилим отлично все отлично Which is kinda bad. Ну, блин, они быстро умирают в этой лаве. Но зато мы быстро получаем экспишки. Окей, мы идем дальше. У нас засылают пауков, пауков, пауков. Это довольно-таки... Ори... Ну, не оригинально, ладно. Давайте мы прокачиваем дальше Сочур Тауэр. Отлично, четвертый левел. Дальше что? We got... Макс uh, Лич. Гридуэйт напишем, поздравление типа, 761 может в принципе, send me coins, I can upgrade, I can, он может тоже, может тоже, ладно, это наше, нет, это не наше, где, куда, где, засылаем мы этих вечеров. вич, Неспокойно могут лаву выслать и все. Нам нужно что-то больше. Так, ну полки умирают. Ф -ф -ф -ф, вот эти вот. Я все время забываю их имена. Ой, я скрин сделал. И извиняюсь. Извините, я тут и при а, причем? Причем здесь читерство и я. Окей. Построим тогда... который ты uh, или или ну я вообще ничего не выбрал ну ладно пусть будет так uh, и вот сюда... нет, нет нет нет хотя может да нет или да вот вот в чем вопрос вот you want to upgrade mm. surgery i will uh, send uh... Вечер, вечер. Умрет Спокойно у нас проходит, спокойно, спокойно. Uh, Идем дальше. Сюда прокачиваем третью я на самом деле поступил неправильно, надо было прокачивать Голдмэн, ну, ладно уже. Because soon in cohort. Не помню, как пишется, а... <laughs> Ладно, не буду себя загонять этими мыслями, потому что это бесполезно полезно. И ждем экспушку. Сидевышишь, uh, а cheap enough to upgrade in the same time про Silverfish, что они типа э, довольно таки дешевые, или чип наоборот э, дорогие, ну ладно в общем не суть у них есть а вот где то штука, вот эта штука которая замедляет потихоньку умирает потихоньку экспашка, э, экспишка извиняюсь а, нарастает у нас зомби вообще как э, нефиг делать уезжают но зомби это самый быстрый экспон вообще. Они потихоньку отсылают нам своих лейзов. Давайте-ка сделаем вот так, потому что мне все таки уже надо это потратить. Блэк Rabbit Every Troop. Slow Every Troop. Типа. Рап девяносто 94 монетки. Я ожидал немножко большего. <laughs> ну ладно. Смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Остальное вот это. 2130. Хороший комбат Хорды А, а нет, все, хорды Значит мы заполняем вещь и идем дальше Должны поддерживать всех крипов, которые там есть Давайте сейчас отошлем Есть такое Теперь Магму, магму убиваем Магму наносит огуром Слоу Он думает, то что мы не убьем их Okay. Давайте еще слоу. Всего 300 монеточки стоит. То есть, эм, жапу не это Спокойно можем... Господи, господи. У нас 200 хп. А, спокойно проходят мои вечери. Вообще, как нефиг делать. Теперь давайте вот сюда вот прокинем наш слоуку. Спокойно, спокойно проходят. То есть наша задача их просто задержать по максимуму. Фриз ползает. Там да мы фрезим, фрезим их. I'm trying, I'm too напишем. То есть спокойно, спокойно у нас все проходит. Наоборот, не проходит. Ну, вы меня поняли. Давайте-ка еще кинем их ВИЧ. 2100. Мы даже не прокачали э, золотую. Золото не прокачали. Ну, ладно. А -а -а. Потихоньку умирают, но не умирают, как мы видим. Здесь все у нас в... We're Мы должны выиграть. Так мы выигрываем, смотри. Просто смотри, как мы спокойно выиграем. 300 монеточек, Пожалуйста. Да, все, мы выиграли. По плейлисту не пишется 29 поинтов нам дали. А мы Blue Team, мы выиграли. Я поздравляю с этим выигрышем нас. Не знаю, мне очень зашел этот режим. А, как вообще Куб Мы тут снимали с вами Майнер Вер, здесь все поменялось за то время, когда у меня, пока у меня отсутствовал а, компьютер. И я очень рад то, что мы снова вернулись на этот сервер снова вернулись э, в режим, который, в котором я тащусь вообще, не очень нравится. Если вам тоже понравилось, то э, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, с вами был я, Нел. Пишите комментарии, я все чекаю, ваши безумные идеи, всех жду. Всем пока!